мы с вами продолжаем разбирать централизованное тестирование прошлых лет и на очереди 2006 год первый вариант не будем терять ни минутки перейдем сразу же к разбору а1 о кислороде как о простом веществе можно сказать следующее, как вообще различить кислород или условно, как различить между собой простое вещество и химический элемент. Если у вас речь идет о химических свойствах, способах получения, это значит у нас простое вещество. Если у вас речь идет о тех параметрах, которые можно определить при помощи периодической системы, значит это химический элемент плюс распространенность в природе. Значит, что мы здесь с вами можем увидеть? Масса атома равна 16. Атомных единиц масс. Это речь о химическом элементе. Образует две аллотропные модификации. Значит, Что касается аллотропных модификаций, это опять же химические элементы. Образуют несколько аллотропных модификаций. Тяжелее метана. Вот как раз таки простое вещество кислород тяжелее вещества метана. Соответственно, правильный вариант ответа это три. И П элементы, здесь уже в принципе речь идет о элементе, поэтому четвертый вариант нам тоже не подходит. Далее, укажите формулу вещества, состав которой выражается формульной единицей. Значит, формульная единица применяется для тех веществ, которые имеют немолекулярное строение. Атомную, металлическую или же ионную кристаллическую решетку. Значит, если мы с вами здесь... Рассмотрим, что у нас получается. Силициум H4 это у нас газ, соответственно, имеет молекулярную кристаллическую решетку и можно назвать, соответственно, молекулы. Щевелевая кислота органическое вещество. Все органические вещества, кроме солей, будут как раз-таки тоже с молекулярной кристаллической решеткой. CO газ, соответственно, тоже молекулярная кристаллическая решетка. А вот что касается силициума C или карборунт да, это у нас, соответственно, атомная кристаллическая решетка. Поэтому правильный вариант ответа номер 4. Далее, А3, относительная плотность по водороду газовой смеси, ацетилена и метана в объемном отношении 1 к 3 равна. Но давайте будем определяться. Значит, у нас есть ацетилен С2, H2 и метан, это у нас СН4. Объемное отношение 1 к 3, то есть суммарный объем у нас будет условно 4 каких-то объема. Фи для С2, H2 у нас 1 Четвёртое. Мы берем с вами калькулятор. Если мы не можем посчитать 1 делим на 4, это у нас... 0,25. Соответственно, фи для CH4 у нас будет 0,75. Теперь считаем малярную массу такой газовой смеси. Малярная масса ацетилена, 12 умножить на 2 и плюс 2, 26 умножить на 0,25. Плюс малярная масса метана, 16 умножить на 0,75. Значит, 26 умножаем на 0,25 и плюс 16 умножить на 0,75. У меня получается 18,5, но это у нас еще а не относительная плотность. Относительная плотность нашей газовой смеси по водороду это отношение малярной массы этой смеси к малярной массе водорода. То есть делим мы это все на 2. И получаем 9,25. То есть правильный вариант ответа это 1. Далее, А4. К реакциям замещения по классификации органических реакций нельзя отнести взаимодействие фенола с... Значит, сейчас будем с вами разбираться. Фенол, во-первых, это у нас С6H5. Ну, я, например, здесь запишу OH. Хотя часто, наверное, записывают вот здесь OH. Когда у нас реагирует с бромной водой, у нас идет. Ну, если в избытке, можно так сказать, в орто и пароположениях реакции замещения. Да, с образованием 2, 4, 6, 3 бромфенол выпадает высадок, качественной реакции на фенол. Далее, с водородом. Водород. При никелевом катализаторе у нас, скажем так, убирает бензольное кольцо. И, соответственно, у нас будет получаться просто циклогексонол, то есть, это реакция при соединении. Ну, разберемся оставшийся натрий он замещает водород, образуя фенолят натрия. А шену-3, подобно бромной воде, тоже будет в орто положениях замещать атомы водорода на нитрогруппы. То есть, правильный вариант ответа это 2. Далее. Опять укажите формулу простого вещества, которое растворяется в щелочи, но не растворяется при комнатной температуре в концентрированной азотной кислоте. И здесь нужно вспоминать особенности концентрированной азотной кислоты, что с некоторыми металлами или некоторые металлы в концентрированной или бывает разбавленной азотной кислоте, они могут пассивировать. Соответственно, нам нужно вспоминать такие металлы, которые пассивируют. И одним из них, которые здесь написаны, это алюминий при этом э, реагирует алюминий у нас со щелочью до да, в растворе у нас будет образовываться допустим на 3 3 алюминия 6 раз. сразу ну, все зависит от щелочи но при комнатной температуре реакция с аж 3 не пойдет пойдет только при нагревании поэтому это у нас алюминий Далее, А6. Укажите все пары, в которых кислота с формулой, приведенной первой, является более сильной, чем второй. Значит, есть такое условное, скажем так, ну, нельзя сказать, что правило, что ли, когда мы с вами будем рассматривать периодическую систему и будем как-то наблюдать, Скажем так, свойства, как будут изменяться кислотно основные свойства а, в периодах и в группах, что можно сказать. Если это у нас оксокислоты, то есть кислород, содержащий в группах, сверху вниз, их свойства будут ослабевать. А в периодах слева направо их свойства будут кислотные усиливаться. Если это у нас бескислородные кислоты, я так условно сокращу, то сверху вниз и свойства наоборот усиливаются. Но ну, слева направо будут тоже аналогично усиливаться, но тут особо проследить так нельзя. Ну давайте будем разбираться. H3PO4 h 3 h 4 у нас Фосфор и мышья находятся в одной группе. При этом фосфор стоит чуть-чуть выше. Мы понимаем, чем ниже мы будем идти, тем и у оксокислот будут свойства кислотные особеватели. В данном случае первая кислота, она у нас сильнее, чем вторая. Значит, этот вариант нам подходит. Идемте с вами дальше. Аш-хлор сильнее, чем Аш-брон. А здесь все наоборот. Обратите внимание, у без кислородных кислот сила будет увеличиваться. Соответственно, этот вариант нам не подходит. Далее, в H хлор о3 и ашхлор О2. Теперь, что касается степени окисления. Чем выше степень окисления кислотообразующего элемента, тем сильнее кислота. Сразу же можете вспоминать две кислоты, которые вы наверняка знаете. H2SO3 и H2SO4. Степень окисления в H2SO3 – Плюс 4 в H2SO4 плюс 6. Мы понимаем, что в H2SO4 сильнее, соответственно, чем выше степень кисления, тем сильнее кислота. Здесь, если мы посчитаем степень кисления в первой кислоте плюс 5 у хлора, во второй плюс 3. То есть этот вариант нам подходит, потому что первая сильнее, чем вторая. H2S и h Здесь мы понимаем, опять же, вот наша передвижение по периоду, здесь у нас вторая кислота сильнее, нежели чем первая, то есть мы ищем с вами буковки АВ, это правильный вариант 2. Далее, укажите формулы всех веществ, водные растворы которых взаимодействуют с раствором аммоний сульфата, но раньше написали, как будто бы наоборот, можно сказать, эти формулы, то есть сульфат аммония, NH4, дважды су4 ну и давайте будем разбираться калий-хлор значит у нас соли я все пропишу У нас соли могут реагировать между собой если э, у нас образуется мало вещество или в общем скажем так слабый электролит если мы с вами пропишем у нас образуется NH4-хлор растворимый калий-2-су4 растворимый то есть такие варианты нам не подходят реакция это не пойдет потому что у нас нет слабого электролита или какого-либо осадка значит в Пункт А нам не подходит. Обратите внимание, я сразу же зачеркиваю первый вариант, потому что там есть буковка А. Далее, натрий OH. Следующее будем разбираться. Вот здесь как раз-таки реакция может происходить. Щелочи могут реагировать с солями в том случае, если образуется слабый электролит. Что у нас будет происходить? У нас образуется натрий 2 С 4 и NH3 умножить на h2 гидрата миака. Но я уже не буду уравнивать, это у нас слабый электролит, поэтому вариант Б нам подходит. И обратите внимание, третий пункт мы сразу же вычеркиваем. И осталось, смотрите, пункт Г в любом случае у нас с вами будет. Почему? Потому что барий С4 потом будет выпадать в осадок, то есть все прекрасно, можно даже не проверять. Теперь H хлор. А в каком случае? Одна кислота может вытеснять другую из состава соли. Если добавляемая кислота сильнее, нежели чем та, которая в составе соли, или же продукт реакции у нас мало растворим. Здесь у нас и NH4 хлор растворима, но и H2С4 сильнее, чем Hхлор. Поэтому реакция это не идет. То есть подходит нам пункт B и G. И это номер 4. Идемте с вами дальше. А8. Укажите все названия простых веществ неметаллов, металлов, которые в твердом состоянии имеют атомную кристаллическую решетку ну давайте разбираться значит кремний да, имеет атомную кристаллическую решетку моноклинная сера нет она имеет э, молекулярную кристаллическую решетку алмаз атомную ксенон газ как и другие благородные газы имеет молекулярную кристаллическую решетку то есть нам подходит а и в ищем с вами это номер три далее укажите символы всех металлов которые взаимодействуют с серой и здесь Разбираемся мы с вами со следующим. У нас не могут реагировать серой, только лишь из предложенных это золото, золото, платина, там будет не реагировать. То есть у нас и ртуть, и, соответственно, серебро, и алюминий, они могут реагировать и давать ну, соответствующие сульфиды. То есть правильный вариант ответа у нас, по идее, это 4А, Б и Г. Далее, укажите ряд, в котором увеличивается масса частицы. Значит, э, масса частиц у нас будет увеличиваться. Ну и давайте будем рассуждать. Ион, кадмия 2+, атом алюминия и молекула метана. От чего у нас зависит масса частицы? Масса э, частицы, я так и запишу. Это произведение либо относительной атомной массы, либо относительной молекулярной массы, зависимости от того, это молекула у нас или атом, умножить на массовый талон. Часто МУ записывают шестьдесят 1,66 на 10 минус 24 грамм, либо минус 27 килограмм, здесь не важно. То есть мы с вами будем следующее э, анализировать. У нас масса частиц прямо пропорционально зависит от относительной атомной или относительной молекулярной массы. Поэтому нам здесь понадобится следующее. Нам здесь понадобится... Наша таблица Менделеевна. Ну, мы представляем следующее, что у нас кадмий в любом случае тяжелее, чем алюминий. А метан, скажем так, еще легче, нежели чем алюминий и кадмий. То есть у нас здесь масса в любом случае будет уменьшаться. Далее аргон, калий, кальций. У аргона, вот соответственно, условия 40 умножить на му. У калия 39 умножить на му, у кальция 40 опять же, умножить на му. То есть мы понимаем, что здесь у нас сначала понижается, потом увеличивается масса. Тоже не подходит. Электрон, нейтрон и атом дейтерия. Здесь немножко тяжелее. И здесь нужно помнить о следующем. Если мы берем в конкретных величинах, то масса электрон можете запоминать, это условно, я уже, честно, даже сама не скажу вам точную величину, но степень там 10 минус 31. У нейтрона, если мне изменяет память, это минус 27 степень, но если мы переводим в атомные единицы массы, то электрона это что-то 0. 0, 0, 0, 5 и так далее. У нейтрона это примерно равно единице. То есть понимаем, что масса электрона меньше, нежели чем масса нейтрона. Дальше атом дейтерии. Дейтерий это у нас D2 или водород с относительно атомной массы равные двум, то есть еще больше у нас становится масса такой частицы. То есть здесь правильный вариант. Ну и разбираемся в следующем. Атом Дейтерию 2, атом Три Три и атом Протия 1. То есть здесь сначала повышается, потом понижается. То есть здесь правильный вариант ответа 3. Далее. А11. Энергия связи в тора пятьдесят 159 кДж на моль. Энергия сродства к электрону атомарного фтора 338 кДж на моль. Укажите количество энергии, которое выделится при превращении в ионы втор минус всех молекул фтора массой 19 грамм. Я сейчас поэтапно все распишу. То есть изначально у нас есть молекула фтор 2, потом э, происходит на первом этапе что? Происходит образование двух атомов фтора. При этом, если мы будем разрывать связь, значит энергия у нас здесь будет... Затрачивается, то есть минус Е какая-то. Что происходит дальше? Энергия средства к электрону — это та энергия, которая выделяется при присоединении электрона к атому, поэтому у нас образуется два иона втор минус Теперь разбираемся, что происходит на первом этапе. Проще всего не считать сразу же эти 19 грамм, сколько это моль. Давайте с вами представим на 1 моль. То есть пусть химическое количество в Тор-2 у нас будет 1 моль. Чему тогда будет равна на первом этапе энергия? То есть минус 159 килоджоль затрачивается на первом этапе. Затем обратите внимание, что у нас с два к электрону да, 338, то есть плюс 338, но у нас два атома участвуют при соединении электрона, поэтому я домножаю на 2. 338 умножить на 2, это у нас плюс 676. Килоджовли. Но давайте теперь посчитаем, сколько у нас будет энергии выделяться при таком процессе. 517 кДж на 1 моль. А давайте рассчитаем, какое химическое количество у нас будет непосредственно 19 грамм фтора. Один атом втора это 19 грамм на моль, у нас их 2. То есть получается 0,5 моль. 517 это 1 моль, тогда х это 0,5 моль. Х у нас 517 моль на 0,5 это 258 и 5, то есть правильного ряд ответа это 4. Далее у нас а 12. Укажите все формулы веществ, в которых водород проявляет степень окисления равную минус 1, значит CH4. Углерод у нас более электроотрицательный, поэтому углерод проявляет минус 4, водород плюс 1. Кальций H2. Вот здесь как раз-таки водород минус 1, кальций плюс 2. Литий, алюминий, H4. Среди них всех логично, что водород а, будет более отрицательный. Литий плюс 1, алюминий плюс 3. Водород минус 1. То есть у нас B и B подходит. Дальше натрий, бор H4. Аналогично минус 1, водород плюс 3. Бор. Бор менее электроотрицательный и кремний, кстати, менее электроотрицатель, нежели чем водород. Натрия плюс один. То есть правильный вариант ответа у нас БВГ, и это пункт 4. Далее, укажите все верные утверждения. Вода с заметной скоростью реагирует только в присутствии катализатора с ну и сейчас будем разбираться оксидом фосфора прекрасно реагирует и ну просто здесь э, разница при нагревании или в холодной воде разные могут кислоты образовываться но без э, скажем так различных катализаторов дальше этилена. вот как раз таки реакция гидратации протекает э, в присутствии катализатора именно с этиленом дальше ацетиленом аналогично а вот натрий этилатом э, может скажем так и без катализатора протекать то есть здесь катализатор не нужен, то есть правильный вариант ответа у нас B и V, и это номер два. Далее, А14. Укажите все процессы, в которых кислород проявляет восстановительные свойства. И а, что значит восстановительные свойства? То есть он будет у нас являться восстановителем. Восстановителем кислород будет в тех случаях, когда он будет отдавать Соответственно, свои электроны, то есть повышая степень окисления. Разложение бертолетовой соли до калия, хлорида и кислорода. Биртолетовая соль, калий, хлор, О3, здесь степень окисления минус 2. И, соответственно, разлагается до калий, хлор и кислорода. Здесь 0. То есть мы видим, что степень окисления повышается, значит этот вариант нам с вами подходит. Дальше. Растворение кварца в плавиковой кислоте. Силициум, О2, плюс h H в тор. Получается силициум в ТОР-4 и, соответственно, H2O. Если здесь посмотреть, здесь вообще степень кислорода не меняется, то есть вот этот пункт В нам, ну, нам не подходит, то есть пункт, соответственно, 2 тоже не подходит. Дальше В. Растворение хлора в щелочи при нормальных условиях. То есть можно записать так h 2 плюс натрий у OH, аж и есть, при нормальных условиях имеется в виду без э, нагревания значит у нас будет что образует натрий хлор натрий хлор -О, и соответственно вода также если мы поставим степень окисления, то здесь у кислорода они не меняются то есть пункт в нам не подходит но обратите внимание вот мы уже вы зачеркнули и взаимодействие фтора с парами воды фтор 2 плюс h2 получается у нас соответственно H2, по-моему, у нас здесь кислород. Равнивать я уже не буду. Самая главная степень кислорода было минус 2, стала 0. Как раз таки этот вариант нам подходит. То есть правильный вариант у нас АГ или АД. Далее укажите все верные утверждения. И увеличение температуры кипения в ряду CH4, силицам H4, Германии H4 и стану H4 связано с... То есть мы видим с вами, что увеличивается температура кипения в данном ряду. Значит, что мы с вами можем сказать? Увеличение сил межмолекулярного взаимодействия. Да, действительно, потому что у нас здесь, скажем так, больше... Будут ядра атомов, поэтому э, больше молекулы, можно так сказать, соответственно, будут увеличиваться силы межмолекулярного взаимодействия, да. Увеличение размеров молекул, да. Дальше, увеличением энергии водородной связи нет, потому что у нас увелич... Ой, уменьшается электроотрицательность, поэтому водородных связей тут не будет. Уменьшение полярности связи H Элими, ой, точнее, элемент H Тогда наоборот у нас температура кипения и плавления должны были бы уменьшаться То есть этот вариант нам не подходит э -э Так, и у нас подходит AB, а, это пункт 2 Далее, А 16 нельзя приготовить насыщенный водный раствор И здесь нужно просто быстрее всего что запоминать есть просто ряд веществ которые нужно запомнить они бесконечно смешиваются с водой это например концентрированная серная кислота это азотная кислота это этиленгликоль это глицерин и в том числе этановая кислота и вот э, среди всех да то есть я как раз подчеркну что здесь этановая кислота они имеют бесконечную растворимость в воде то есть для них можно приготовить концентрированный, можно приготовить разбавленный раствор, но никогда такие растворы не будут, не будут насыщенными, то есть не будет достигаться предел насыщения. Хлорик, калия, сероводород, сероводород, хлороводород. Для них можно приготовить насыщенный раствор. То есть есть предел растворимости. Далее А17. Укажите ряд, в котором приведены формулы молекул ионом находящихся в насыщенном при температуре 10 градусов, в водном растворе оксида сероча в порядке убывания и химического количества. Во-первых, нам даются, для чего здесь температура? Потому что если у нас выше, да, то есть, что может происходить? То есть, по идее, у нас будет сероводород, ну, не сероводород, а оксид серы-4 реагирует с водой, образуя при этом H2SO3, да, но она у нас не будет, по идее, распадаться потом на h 2 и SU2, потому что температура достаточно низкая. Во-первых, сразу что можно сказать, значит, у нас на первом месте в любом случае будет вода, да, потому что э, это у нас раствор водный. То есть вариант номер четыре нам никак не будет подходить. Затем, что будет происходить? Во-первых, вода у нас слабый электролит, но при этом тоже диссоциирует на H+, и OH-. Далее, в результате взаимодействия будет образовываться, но реакция тоже обратима. H2SO3, который потом будет диссоциировать по типу H2SO3 по типу слабого электролита на H+, и HSO3-, а потом HSO3- еще хуже диссоцирует на H+, и SO3-2-, то есть что мы с вами видим? Вот чего у нас будет больше. То есть H плюс, да, мы здесь видим, что третий вариант нам тоже уже не подходит. То есть между первым и вторым. Затем, чего будет больше? За счет того что у нас по первой ступени, то есть альфа-1, здесь альфа-2, у нас в любом случае альфа-1 будет больше, нежели чем альфа-2. То есть очень малое количество молекул или ионов дальше будет диссоциировать по второй ступени. То есть у нас HSO3- будет намного больше, нежели чем HSO3-2-. Поэтому вариант номер один для данного задания будет верным. Далее. А18. В растворе объемом 500 см кубических содержится серная кислота массой 0,245 грамма. Считая, что серная кислота полностью распадается на ионы, укажите pH раствора. Для того, чтобы найти pH раствора, нам нужно вычислить минус десятичный логарифм от концентрации протона водорода. Разбираемся с концентрацией. Концентрация – это у нас отношение химического количества к объему, только объемов в дециметрах кубических. Значит, нам нужно найти что? химическое количество. Химическое количество это по факту у нас масса, делить на малярную массу. И тут же делить на объем 0,5, потому что я перевела в дециметру кубический 0,245 делить на 98 делить на 0,5. Получается у нас 5 на 10 минус 3 моль на литр. Далее, наша серная кислота по условию диссоциирует полностью. Значит образуется 2 протона водорода и 4,2 минус группа. За счет того, что соотношение их 1 2, значит, в 2 раза больше у нас будет концентрация протонов водорода или 1 на 10 минус 2. Минус десятичный логарифм от 1 на 10 минус 2, это у нас 2. Значит, правильный вариант ответа у нас тоже 2. Далее, А19 длина связи между, молекулами, между атомами С э, углерода и кислорода увеличивается в ряду молекул, формулы которых. Ну, давайте будем разбираться по порядку. Значит, СО2. СО и у нас С2H5OH. Будем разбираться. Значит, во-первых, когда у нас молекула СО2, ну, я ее вот так нарисую, она у нас, самая главная, она у нас не полярная. Здесь двойная будет непосредственно связь. Разобрались. Дальше. СО. Здесь на самом деле, я бы так сказала бы... Коварная на самом деле молекула, потому что здесь тройная связь. Тройная, потому что две связи образуются по обменному механизму, одна по донорно-акцепторному. Здесь э, валентность углерода равна 3, и валентность кислорода равна 3. Если не верите, загуглите. И дальше C2H5OH. Значит, что касается C2H5OH. Значит, мы сейчас все это зарисуем эти атомы. Ну и давайте разбираться. Длина связи должна увеличиваться. Обратите внимание, здесь тройная связь, значит, меньше всего у нас будет длина связи. Считайте так, что тремя пружинками стягивается между собой атом углерода и кислорода. Здесь двойная, то есть у нас СО, CO, СО2, а здесь всего лишь одинарная. И получается С2H5OH, то есть правильный вариант ответа СО, CO, СО2 и С2H5OH, вот она. То есть правильное нужно знать строение молекул. И вот обратите внимание на валентность углерода и кислорода. И когда вы называете оксиды, в скобках вы указываете не валентность, окисления. То есть СО это оксид углерода 2, потому что степень окисления 2, потому что валентность здесь равна 3. Далее А20, большинство органических веществ при переходе в Твердое состояние образует кристаллы с кристаллической решеткой молекулярной. Единственное исключение это соли. Соли карбоновых кислот, они образуют ионную кристаллическую решетку, потому что там связи ионного типа. Далее, укажите схему, отражающую процесс окисления. Значит, что у нас про такое процесс окисления? Окисление – это процесс отдачи электронов, можно так сказать. Да, то есть должны электроны у нас отдаваться. Когда электроны у нас будут отдаваться, значит степень окисления должна возрастать. Да, потому что электроны отдаются и увеличивается положительный заряд. То есть нам нужно здесь, соответственно, э, разобрать, какие степени окисления здесь для каждого из этих элементов. Ферм здесь плюс 3, здесь ферм и плюс 2, и плюс 3. То есть здесь степень окисления понижается, этот вариант не подходит. Дальше, значит, как определять в органических веществах нам степень окисления? Мы с вами условно понимаем так, что водород у нас менее электроотрицательный, он будет отдавать углероду свои электроны. Сколько дает? 2. Значит, углерода минус 2 в одном и втором случае. Здесь у нас углерода, у углерода каждого по 3 атома водорода, значит, у него степень окисления будет минус 3 у углерода. Значит, соответственно, здесь степень окисления понижается, вариант тоже не подходит. Что касается третьего пункта, то есть мы давайте распишем все здесь у нас минус 2 минус 1 минус 1 минус 2 дальше бром, ch2 ch двойная связь ch2, CH2 бром. здесь у нас минус 1 минус 1 остается что касается этих вот атомов углерода 2 электрона им дают водороды, но при этом бром из них один забирает. То есть здесь степень окисления минус 1, минус один, была минус 2, стала минус один. Процесс окисления, то есть третий пункт нам подходит. И что здесь касается? Здесь у нас вообще не будет происходить смены степень окисления все останется на своих местах. Поэтому пункт 3. Далее, во сколько раз возрастает скорость прямой одностадийной реакции между веществами, реагирующими по уравнению, при увеличении давления в сосуде в два раза. Для того чтобы решать эту задачу, нам, ну, такую задачу, нам нужно записать закон действующих масс. Скорость какой-то химической реакции прямой, в данном случае, она пропорциональна коэффициенту пропорциональности или равна коэффициенту пропорциональности, умножить на концентрацию вещества А в степени А у нас это 1, умножить на концентрацию вещества Б в, в квадрате, потому что перед нашим веществом Б стоит коэффициент квадрат. Пусть у нас изначально э, были, скажем так, э, э, какие-то концентрации, там х для вещества А, для вещества Б, соответственно, э, что мы с вами можем сказать, она должна быть в два раза больше. То есть 2х и все это в квадрате. Ну, давайте будем считать. k умножить, значит, х у нас остается. 2х в квадрате – это 4х в квадрате. И умножить еще на х – это х кубик. Теперь после увеличения, да, я штрих поставлю, что у нас происходит? Два раза мы увеличили давление, значит, будет увеличиваться, ну, условно, эти концентрации. Значит, 2х в первой степени умножить на 4х в квадрате, да, потому что у нас два раза увеличилась концентрация. 2х остается умножить 4 в квадрате, да, 4 на 4, 16х во второй степени, то здесь у нас 32 Х в кубе ну, умножить на К. Теперь во сколько раз у нас увеличивается? Значит, скорость э, штрих, да, то есть после увеличения э, давления, делить на ту скорость, которая была. 32 х в кубе умножить на К делить на 4 х в кубе умножить на К. Вот это у нас все части сокращается. Осталось нам 32 разделить на 4, это 8. И ищем и вот правильный вариант ответа 8. Да, такие интересные задания в общем виде решаются. Далее, укажите уравнение реакций для стадий или стадий, на которых или которые используются катализаторы при промышленном получении азотной кислоты. Ну, давайте разбираться. Значит, во-первых, азотную кислоту мы с вами получаем непосредственно из аммиака, да? то есть самый первый путь, что мы должны получить с вами из аммиака амиак получается из азота и водорода, и это каталитический процесс. То есть первый процесс у нас подходит. Дальше, значит, мы с вами окисляем, да, то есть добавляем кислород, и при этом у нас получается что? У нас получается не просто n 2 и вода, а у нас получается НО NO и вода. То есть вот этот пункт В нам тоже подходит. Затем последующие реакции, скажем так, окисления, они идут без катализатора, то есть только А и Б или пункт 2. Далее, А24. Укажите все правильные утверждения. Фосфор встречается в природе только в виде соединений. Да, действительно, фосфор может встречаться в виде фосфатитов, апатитов, может входить в состав ДНК, то есть ну, в общем виде он встречается только в виде соединений. Это действительно так. Флюорид является природным соединением фосфора. Нет, флюорид – это природное соединение втора. Не подходит нам. Далее, в фосфор входит в состав костей человека. Да, то есть чуть-чуть у нас еще из биологии. Фосфин является продуктом разложения некоторых органических веществ, содержащих фосфор. Да, действительно такое, ну скажем так, может происходить. Почему бы нет? Фосфин PH3 может быть продуктом разложения некоторых органических веществ. Г, правильно, то есть пункт АВГ, но ну, и сразу же бросается в глаза, Первый вариант. Далее А25. Укажите все правильные утверждения. Ну и по порядку мы с вами пойдем. Уже, конечно, поздно, но все равно у нас уже, боже, 30 минут. Я вам рассказываю тут, но и 43 вопроса. Значит, укажите все правильные утверждения, а жесткость воды обусловлена преимущественно наличием время ионов бария 2+. Нет, это кальций и магний. То есть, а пункт нам не подходит, сразу же вычеркиваю первый и третий пункт. Временную жесткость воды можно устранить добавлением карцинированной соды. Да, действительно, это можно сделать. В. Барий гидроксид является более сильным основанием, чем кальций-гидроксид. Да, даже кальций-гидроксид – это малорастворимое вещество. И основность соединений в группе сверху вниз она усиливается. Г. Окислительная способность ионов калия в водных растворах меньше, чем ионов кальция. Что значит окислительная способность? То есть способность окислительная, то есть забирать условно электроны. Да, действительно она выше, потому что кальций находится немножко правее в периодической системе. То есть правильный вариант ответа у нас БВГ и это пункт 2. Далее идем с вами. Вещество, формула которого алюминий у OH H3 в качестве основного, основного, исходного, так, основного одного из, из основных конечных продуктов образуется при взаимодействии. Ну и давайте разбираться. Алюминий 4С3 плюс аж ну, OH, по факту у нас происходит гидоль. Здесь образуется алюминий уа OH 3 4, и, соответственно, С2АО обманываю я вас CH3, боже, что я написала, CH4, метан, значит, дальше нам нужно здесь все уравнять, сюда 12, да, это основной продукт, у нас выпадает в осадок, дальше алюминий хлор 3 плюс балиу бали, H2, избыток нет, потому что у нас могут образовываться комплексные соединения, натрий 3, алюминий H6 раз, избыток h хлора здесь у нас будет образовываться натрий хлор, алюминий хлор 3, потому что избыток хлороводородной кислоты, алюминий 2 у 3 твердый и натрий аж OH твердый при сплавлении образует натрий алюминий от 2 метра алюминат натрия. то есть правильный вариант ответа 1 далее при взаимодействии серной кислоты с металлом выделяется газ плотность которого 1,518 грамм на дециметр кубический характеризуя реагенты можно утверждать значит что мы берем плотность для газов это отношение малярной массы к малярному объему значит я могу найти малярный объем Ой, малярный, малярную массу, знаю малярный объём. 1,518 э, умножаю на 22,4, у меня получается... 34. То есть я предполагаю, что это у меня H2S. Ну а что там еще газообразно? Может быть, СО2, но там малярка больше. То есть H2S. Теперь разбираемся с металлом непосредственно. Кислота разбавлена, металл активный. Если у нас будет, соответственно, кислота разбавлена, то будет образовываться H2. Кислота концентрированная, металл активный. Вот это да. Потому что чем более активный металл, тем больше электронов будет переходить. Максимальное количество электронов перешедшая от металла к серии плюс 6 в серной кислоте, это 8, как раз таки до H2S. То есть, если металл, ну скажем так, средней активности или малоактивной СО2, потом сера и потом H2S. То есть, да, действительно, второй вариант нам а, подходит. Следующее. Укажите число электронов, переходящих от восстановителя к окислителю при полном разложении алюминий, нитрата и аммоний, нитрита, Общим химическим количеством 0,15 моль. Ну, давайте писать для начала уравнение разложения. Значит, нитрат алюминия, алюминий NO3 трижды у нас разлагается на алюминий 2O3, NO2 и кислород. Если это у нас нитрит аммония NH4NO2, то он разлагается на N2. И вот, ну, уже можно тут, наверное, даже и... А хотя нет, нам придется уравнять. Так, от восстановителя, от при полном разложении алюми... А хотя, давайте с вами посчитаем, что же здесь будет у нас. Значит, у нас алюминий был... А хотя тут алюминий не меняет, но здесь кислород был минус 2, стал 0, азот был плюс 5, стал плюс 4. Значит, азот у нас... Понижать степень окисления, он у нас окислитель, кислород будет отдавать ему электроны. Дальше NH4NO3. Здесь у нас один азот, это у нас минус 3, другой плюс 3. И все они в ноль. Значит тот, который минус 3, он дает плюс 3 свои электроны. Нам нужно посчитать число электронов, переходящих от восстановителя к акислителю при полном разложении этих соединений общим химическим количеством 0,15 моль. Ну давайте будем разбираться. Давайте определяться, какое конкретное количество электронов у нас перешло. Значит, ну, Я, наверное, отдельно запишу. В первой реакции азот был плюс 5, стал азот плюс 4. Значит, он у нас по факту что сделал? у нас принял всего лишь один электрончик. Дальше кислород был минус 2, стал кислород у нас 0. Значит, здесь я уравниваю, и получается, что кислород у нас отдает, соответственно, 4 электрона. Здесь у нас один, здесь 4, наименьшее вообще кратное 4. 4 и 1. Значит, сюда я оставлю четверку, сюда двойку. Перед кислородом дам единицу, разбираемся с азотом. Еще. Значит, 4 на 3 это у меня здесь. Я вот так уберу 12, но ну, считаем наши... Кислороды соответственно. Значит, 9 умножить на 4, минус 6, минус 24, у меня остается 6. То есть делю я на 3, получаю, на 2, получается у меня 3. Дальше, NH4, NH2, что здесь? Значит, азот у меня был минус 3, стал азотом 0. Да, то есть, что он у меня сделал? Он у меня получается, что... Если степень исчисления повысилась, он отдал 3 электрона. Другой азот был плюс 3, перешел в азот 0, он у меня принял 3 электрона. То есть здесь 3, 3, 3, 1, 1. Ну и остается нам только перед водой поставить 2. Ну давайте разбираться. У нас здесь общее химическое количество норм 15 моль. Как это все происходит? Решить. Значит, что у нас получается? Если у нас 4 моль нашего алюминия NO3 3, я так прям... давайте вот здесь, может, пустое место будет, 4 моль алюминий но 3 3, потому что у нас именно химическое количество этих веществ, оно нам, обратите внимание, сколько дает атомов изода, 4 на 3, 12 моль атомов азота. Каждый из них принимает по одному электрону. То есть это 12 моль электронов. Значит, она нужно, ну давайте мы с вами примем на 1 моль нашего вещества. У нас получится, что в 4 раза меньше. То есть 3 Моль наших электронов. Теперь разбираемся со следующим, со второй реакцией. Да? У меня получается, что 1 моль nh 4 НН 3 у меня будет соответственно, содержать азота, который у нас принимает плюс 3, одну штуку, а каждый из них принимает. Три электрона. И что у меня получается? Здесь у меня и в одном, и во втором случае по 3 моль электрона на один моль нашего вещества. То есть здесь что мы с вами можем сказать в данном случае? Если один моль нашей такой смеси будет принимать 3 электрона, то 0,15 моль будет принимать какое-то x количество электронов. Я не знаю, ли вам тут будет видно, я вот здесь запишу x У нас 0,15 умножить на 3, 0,45 моль. И дальше мы домножаем на постоянное вебатор, 6,02 на 10 в 23 степени. То есть я прям тут запишу 6 на 20, 10 в 23 степени, у меня получается 2,709 на 10 23 степени. Ну вот примерно число 2,71, то есть там округлили до второго знака после запятой на 10 в 23 степени. Правильный вариант ответа 2. Далее, соединение хлора со степенью окисления плюс один образуется в качестве основного, одного из основных продуктов при взаимодействии. Хлора и калииадиды, нет, здесь будет, соответственно, минус один. Раствора хлороводорода и натрий китроксида, нет, опять же, минус один. Хлоры, и растворы бария китроксида, а вот здесь будет смесь. Барихлор хлор 2, то есть минус 1, Барий, хлор О2 дважды. Здесь плюс один, то, что нам нужно, и побочный продукт вода. Хлороистирола здесь у нас будет минус 1, то есть будет присоединяться по месту разрыва кратной связь. Правильный вариант ответа 3. Далее, в качестве топлива для автомобильного транспорта используют смесь двух молодов, название которых. И э, этиленогликоль пропандиол нет, спирт не используют в качестве топлива. Пропан и бутан, вот это да, те машины, которые на газу, вот как раз таки там используют либо протан, пропан, либо бутан, либо их, соответственно, смесь. Формальдегид пропана нет, вот этиен и тоже нет. Это в качестве каучков, Можно потом производное. А31. Покажите реактив, который позволяет различить бензол и анили. Значит, бензол это у нас С6. H6, анилина, это C6H5, и здесь еще NH2, да, то есть у нас здесь еще получается амин. Различить их можно при помощи бромной воды, потому что у нас будет, скажем так, специфическая реакция, у нас будет выпадать в осадок, скажем так... Производная с анилином еще будет плохо растворяться в органических растворителях. То есть, вот правильный вариант ответа 3А-32. Среди приведенных отсутствует формула представителя класса. Но давайте разбираться. Фенолов есть, вот у нас фенолы. Дальше ароматические спирты. Вот здесь мы с вами чуть-чуть, скажем так, остановимся на ароматических спиртах. Пока что я пропущу. Циклолкан. Есть вот циклолканы и карбоциклические спирты. Вот карбоциклические спирты. То есть нет здесь ароматических спиртов. Ароматический спирт, если у нас бензольное кольцо, CH2 и где-нибудь там OH группа, тогда будет ароматический спирт. Следующее. Укажите изомер вещества, изображающего а, образующего, боже, при взаимодействии один хлор бутана и натрия. Ну, давайте разбираться. Значит, вот у нас бутан, где-то здесь хлор, и добавляем мы с вами натрий. Во-первых, у нас происходит реакция вюрца. Ну, я э, водорода уже не дорисовываю, что будет происходить. То есть у нас будет удлинение цепи, то есть дальше у нас точно такая же молекула, вот она будет сшиваться. То есть образуется не что иное, как октан. И если мы посмотрим с вами в ответов, октана у нас по факту нет, значит ищем его и замер. Октан у нас 8 атомов клюда. Гептан 7 плюс метил 1 это 8. То есть нам будет подходить гексан и метильный радикал. Это у нас получится 7. Пентан 5 и 2 метильных это 7 пентаны еще один метильный, это 6. То есть, правильный вариант ответа – это 1. То есть решили немножко так забудить. Далее укажите название соединения, строение которого. ну Давайте разбираться, где у нас самая длинная цепь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? То есть вот у нас здесь будет 6. Ну, здесь будет атомов углерод. Значит, начинать мы будем там, где ближе антитропсогруппа. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и здесь 5, 6, соответственно. Какие у нас здесь есть заместители? Хлор и этил. Кто у нас первый, соответственно, будет а, либо хлор, либо этил по алфавиту? Ну, ха у нас раньше, поэтому будем начинать мы с вами с хлора. То есть, по идее, у нас будет 2, хлор, дальше 4, этил, Затем у нас с вами в самой длинной цепи 6 атомов углерода и есть кратная связь, двойная. То есть получается у нас в таком случае, если 6, это гексен, у третьего атома углерода двойная связь, ол один. Здесь мы не можем сделать ни цис, ни транс изомерию, потому что у нас по а, одну сторону от кратной связи будут располагаться одинаковые заместители, то есть это невозможно. Ищем наш правильный вариант ответа. 2. Хлор. Четыре. Тил, кексен, Три. Ол. Один. Вот это наш третий вариант ответа. Далее. В... Проводимый при определенных условиях реакции углеводорода, молекулярная формула которого С4H8 с бромом, выделился бромоводород. Кажите класс, к которому может относиться исходный углеводород и тип реакции соответственно. Значит, если у нас С4H8, то есть это у нас сннн 2 н это либо алкены, либо циклоалканы. Если алкен, происходила бы реакция присоединения. То есть аж брома не было бы. Если это циклоалкан, то может быть реакция замещения. Значит, это у нас в любом случае циклоалкан. И реакция у нас будет происходить... Где-то у нас тут... Значит, циклоалканы. Вот она, но они напишут, что реакция присоединения. Такого быть не может. Значит, мы понимаем, что у нас... В условиях, при определенных условиях. Значит, это обязательно реакция замещения, но это алкен. То есть бывает такое, что при определенных условиях может происходить и реакция замещения. Но самое главное, что это алкен и реакция замещения. То есть вас могут запутать таким образом. Так, далее, А36. Укажите соединение, образующегося в результате 2-хлорбутана с натрию ажспит при нагревании и существующие виды цистрансизомеров. Ну давайте разбираться. Два хлорбутан, метан, этан, пропан, бутан. У второго атома углерода хлора здесь я укажу водород. Значит, если у нас натрию H спирт, то по месту отрыва аш хлора, да, то есть у нас здесь что может быть? Водородик может у первого отщепляться, а может у третьего. Но при этом у нас должно быть а, транс трансозамерия. Если у нас вот здесь будет замыкаться кратная связь, то здесь и здесь останутся атомы водорода. Тогда ацистрансозамерий не будет. Соответственно, мы понимаем о том, что замыкается кратная связь между вторым и третьим атомом углерода, и тогда у нас все прекрасно. У нас могут быть вот цис-изомерия, и, соответственно, если наоборот будет транс-изомерия. Что это у нас такое? Бутен-2. Правильный вариант ответа это 3. Далее укажите название всех соединений, добавление которым раствора калибра мангадата при температуре плюс 5 градусов приводит к исчезновению малиновой окраски. То есть у нас будет реакция при 5 градусах, это где есть кратная двойная именно связь, будет образование диолов. Значит стирол, там есть кратная двойная связь, то есть стирол это у нас винил, бензол. По месту разрыва кратной связи будет присоединяться гидроксогруппы. А подходит бензол? Нет. Изопрен? Значит, изопрен, да, это у нас вот такое соединение. Это а, у нас будет диен, но при этом есть кратная связь, почему бы и нет. И полистирол. В полистироле уже нет кратных связей, то есть там только лишь одинарные и повторяющиеся мономерные звенья. То есть правильный вариант ответа у нас два, это АВ далее, что можно сказать 38, укажите название соединения C4H10O которые реагируют с металлическим натрием без нагревания при окислении образует кетон, может существовать в виде пространственных измеров, во-первых это спирт, потому что реагирует с натрием да, без нагревания, при окислении образует кетон, значит у него гидроксов будет находиться у вторичного атома углерода, и это у нас соответственно, обратите внимание 4 атома углерода, значит в любом случае бутанол, и это это у нас бутанол-2 у второго атома углерода. Далее 39. Бутаналь при нагревании с медиогидроксидом-2 образует в качестве основного продукта. Бутаналь это альдегид. С медиогидроксидом у нас будет образовывать, образовывать соответствующую карбоновую кислоту. Бутановая кислота. Далее, гидроксикислота образуется при кислотном гидролизе. И смотрите, кислотный гидролиз, если сложных эфиров происходит, если есть где-то в остатке спирта или в остатке кислоты кратные связи, никогда не будут образовываться соответствующие просто кислоты. То есть нам нужно идти там, где в остатке карбоновой кислоты в сложном эфире будет кратная связь. Значит, винилоцитат. Винилоцитат здесь непосредственно, то есть ch 3 co о, двойная связь С, 2 в остатке спита не будет происходить. Да? Далее, метил, метакрилат. Вот что касается метил, это будет у нас правильный вариант ответа. Значит, если мы с вами зарисуем, значит, метил это здесь нас не интересует, здесь С, двойной вот таким вот образом, у нас еще вот, будет уходить кратное. Связь значит, у нас здесь как раз-таки по месту разрыва кратной связи будет присоединяться гидроксагруп. Будет образовываться гидроксикислота. Винил хлорид нет, метиловый эфир глицерина тоже нет, там насыщенно все. То есть правильный вариант ответа 2 Далее укажите число всех веществ из приведенных кумол, азотная кислота 1, 3, 5, 3, бензол, бромоводород, этанол в кислой среде, укусный ангитрит, этан фосфорная кислота, с которыми рибоза не вступает в непосредственное химическое взаимодействие при атмосферном давлении и комнатной температуре. Значит, что такое у нас рибоза? Рибоза у нас пятиуглеродный сахар. Это представитель альдоса. но я так условненько напишу. Значит, 1, 2, три, 4, 5. Значит, ОШ, ОШ, ОШ. Значит, что мы здесь с вами будем рассматривать? Кумол. Значит, кумол, это у нас изопропилбензон, а в принципе с аренами у нас не реагирует. Вообще углеводы никакие. Нам здесь... То, что не вступает в реакцию. То есть кумол нам подходит азотная кислота. Азотная кислота, например, как и бромоводород, они будут реагировать, я их сразу же зачеркну, что они будут делать. Они будут окислять непосредственно нашу декидную группу до карбоксиль. Дальше. 1, 3, 5, 3 бромбензол. Опять же, представитель аренов с чем не реагирует наша наша рибоза. Уксусный ангидрит. Уксусный ангидрит будет реагировать. Как и с обычными спиртами, да, то есть если есть эта гидроксогрупа, будет происходить реакция, у нас взаимодействие, поэтому все прекрасно. Дальше, ой, я тут пропустила еще этанол. Этанол аналогично образованию простых эфиров по гидроксогруппе реагирует. Этан с этаном не реагирует, потому что это у нас с алканами, ничего не происходит. Фосфорная кислота. Значит, фосфорной кислотой особенно в циклической форме будет реагировать, поэтому вариант этот нам не подходит. Так, ну и считаем, что у нас есть Кумол 1, 1, 3, 5, 3, бромбензол подходит, этан, соответственно, 3, да, то есть 41 у нас... Это, ой, ну да, вариант 1, потому что 3 варианта у нас не реагируют. Дальше последние 2 задания, такие большие, <laughs> я бы так сказала бы. А, укажите возможный продукт полимеризации 2 бромбутодиена 1,3. Ну, давайте нарисуем 1, 2, 3, 4. Бутодиена 1,3, вот кратные связи, и от а, второго, соответственно, атома углерода у нас отщепляется бром за счет чего образуются полимеры. Значит, разрываются все 4 связи. И при этом образуется кратная связь посередине, а здесь у нас такое, э, скажем так, энное количество раз повторяющееся звено. Ну давайте искать такой у нас непосредственно э, полимер. Что-то я его пока что не нахожу, но давайте смотреть. Так, как вариант... У нас может быть, кстати, еще что, помимо этого? Ну, потому что здесь 1, 2, 3, 4, не там, немножко не там будет кратная связь. Что еще может быть? У нас может разрываться только одна связь. Например, вот так образуется полимерное звено. Здесь бром, и здесь CH, ну, то есть, с двойная связь, с. Вот давайте такой попробуем найти. Вот оно, кстати. Почему, почему бы и нет? Вот оно и есть. Один... 2, три, 4, то есть здесь была кратная связь, она разорвалась. То есть несколько вариантов, не обязательно у вас может быть кратная связь посередине замыкаться. У вас может быть только между первым и вторым условно разорваться, образуя маномерное звено. Да, вот оно и есть. То есть вторая связь у нас не разрушилась, она с сохранением второй, соответственно, связи. Так, и последнее, А43, укажите формулу основного продукта взаимодействия 4, анилина с бронной водой. Давайте искать, во-первых, формулу 4-пропил анилина. Значит, анилин у нас NH2. 1, 2, 3, 4-четвертого 4 атома углерода должен находиться пропильный радикал С3H7. Значит, что делает наш NH2-заместитель? Он направляет в орто-пароположение следующие заместители. Пароположение у нас занято, пойдет только в орто. То есть нам вот здесь вот нужно искать бром и, соответственно, бро. Мы его находим первым сразу же примером. То есть вот у нас ответ, соответственно, будет такой. Как мы это назовем? 2, 2,5-дипром-4-пропил-анилин. Таким образом, мы с вами прорешали такую большую а часть 2006 года. Надеюсь, вам будет все понятно. И, как мне кажется, 2006 год немножко сложнее в части А, нежели чем 2005. Ну, в данный момент, если мы разбираем централизованное тестирование последних там, например, лет, то не встречаются, например, вибозы, не встречается вот такого плана полимера. То есть немножко в этом плане даже, я бы сказала, бы проще. А часть Б вы увидите завтра. Всем пока!